Здравствуйте, мои дорогие и любимые гурманы! Я снова рада, что вы вместе со мной на моей кухне. И особенно еще хочу поприветствовать своих новых подписчиков. Спасибо вам большое за доверие. Спасибо вам большое всем, что вы со мной. Я очень-очень рада. И сегодня мы будем готовить салат из зелени с красной свеклой. А почему этот салат? Потому что у нас на следующей неделе, в такую бебельную среду, это называется, заканчивается сезон карнавала. Это когда остается еще 40 дней до Пасхи. Сезон начинается с 11 ноября и длится вот где-то в февраля. Ну, еще немножко кратко о карнавале. почему они его здесь празднуют, вот в Германии, Швейцарии, в Австрии еще тоже. Это еще идет от древних тентонцев. Они переодевались а всегда в такие страшные маски, шкуры от зверей, да, и угоняли этим ну, вот таких злых духов, и чтобы добрый дух принес быстрее весну. Но у нас вот этот карнавал, он все-таки крестьянский, потому что в ночь вот этой пепельной среды, извините, начинается потом у многих немцев такой великий пост, когда еще остается, как я уже сказала, 40 дней до Пасхи. Но я лично не держу строгий пост, я только стараюсь не кушать сладкого. Если из вас, например, держит кто-нибудь такой пост, пожалуйста, напишите мне, как вы это делаете как вы это выдерживаете, мне будет правда очень интересно. А да, кстати, еще, если вам интересно, я поставлю в конце этого видео, одну или две фотографии с этими страшными людьми, которые переодеваются. Посмотрите, как, как они выглядят, это мне кажется очень интересно. Да, но я люблю этот салат, и каждую среду у нас такая традиция, вот, в феврале, когда вот эта среда, мы я готовлю эту, э, этот салат из картошки в мутире. Ну, желаю вам приятного просмотра и поехали! Итак, мои дорогие, что нам нужно для этого салата? Какой состав у нас, да? У меня э, рецепт на троих или четверых человека, если вам Я вам весь состав поставлю вот здесь рядом. Вот здесь. Я беру 50 грамм бельдовый меза, 50 грамм а, йогурта, конечно же, соленые огурчики, а, рассол от соленых огурчиков. Потом у меня вот такая уже продается готовая свекла, нарезанная кубиками. Если у вас нет, конечно же, сварите ее, можете уже заранее приготовить, там порезать в холодильник. Фак. Еще, конечно, вот такой зеленый бук и, конечно, филе С, с этого и перец и соль. Смешать в чашке йогурт с майонезом. Порезать огурчики и вареную свеклу, если нету готовой, на кубики. Филе из сельди порезать на кусочки покрупнее. Все ингредиенты вместе с рассолом добавить в йогурт майонезную массу. Приправить солью и перцем. Почистить лючок, порезать его на кольца и посыпать им салат сверху. Так, мои дорогие, мой салат готов. Давайте будем пробовать вместе. Очень-очень вкусно. Я так радуюсь, потому что я очень люблю этот салат. Попробуйте. Итак, мои дорогие, спасибо, что вы были со мной. Спасибо за просмотр вам. Я желаю вам очистого сердца. Очень много добрых духов, прекрасной весны, радуйтесь жизни и самое главное, кушайте вкусно. Пока я вас люблю, обнимаю, ваша Надя. До следующего раза. Пока!